Ключи! Ключи же есть! Привычка! Эй, hey, чуваки, здорово! С вами Вася и это рубрика «Сериальчик». Шарила я интернет в поисках чего-нибудь посмотреть и наткнулась на сериал «Ключи локков». По трейлеру полный бред, честно говоря, но когда я начала смотреть сам сериал, в общем, и тут Остапа понесло. Короче, есть одна семья, у детей которых богатое наследие, волшебные ключи. Да, им с наследством повезло больше, чем мне, ну да ладненько. Изначально Тайлер, Кинси, Боди и их родители жили в Сиэтле, но как-то раз к ним в дом ворвался красавчик Сэм и убил Рэндала. Вы скажете, что он сумасшедший? А я скажу, что у него довольно-таки грустная судьба, и тут легко свихнуться. Да, тут в сериале у всех на каждом шагу трагическая история. Но и наши главные герои, Локи, также трудно переживают смерть отца. Но в их жизни появляется волшебный шепот. Но к нему, к сожалению, прилагается злодейка-красотка, которая, как и многие учителя, способна убить взглядом. Хотя своевольно взять ключи у локов она не может. И это своеобразная проверка на наличие в человеке нечистой силы. Ведь дочь из другого мира, находящегося за черной дверью. И ключи, свойства которых по идее безграничны, также из другого мира. Ну а мы-то с вами знаем, что одноименные пулюса магнита отталкиваются. Тут же такая же логика, да? Нет? Но зачем ей эти ключи? Чтобы что? Заполонить весь мир злом, разорить все кафешки с вкусной едой, ведь по ее же словам в их мире вроде норм, хотя, возможно, это было вранье. Да, эта чувиха та еще манипуляторша. Ну и ты вначале думаешь, ну она хотя бы одна такая в сериале, а потом включаешь последнюю серию первого сезона и такой, в смысле? Что? Тут оказывается, что Додж, Гейб и Лукас один и тот же человек. Тут как раз и пригождается проверка с отбиранием ключа. Просто у Додж есть ключ перевоплощения, который она взяла у Элли, когда была Лукасом. И это реально клевый ключ. Только вот стать человеком, который уже существует, ты не можешь. Сериал, кстати, сделан по комиксу Джо Хилла. И в нем этого ключа нет. Он, по сути, объединяет несколько ключей, о которых там упоминается. В общем, вы поняли. Доверяй, но проверяй. Да? Потому что вдруг вы разговариваете с существом из другого мира, которому нужен омега-ключ, чтобы открыть дверь и впустить своих корешей на тусу. По идее, это первый ключ, который был создан локами. И второй сезон как раз-таки повествует об истории с порталом в морских пещерах и о создании волшебных объектов из шепчущего железа. Да, Иван Васильевич, если из вас из какого-то синего нечто целится какая-то пуля, то лучше бежать с криками а -а -а -а -а -а! Они А не стоять и ждать у моря погоды. Да, Идан? А то мало ли, тебя кто-нибудь покалечит и сбросит в колодец. Да, не сказать, что в первом сезоне она была милой. Но во втором, когда встала на темную сторону и стала помогать Гейбу в его злодеяниях, она стала жестокой и жуткой. Взять хотя бы ту сцену в кинотеатре. Я теперь нормально на попкорн не могу смотреть. Да, во втором сезоне как-то все и жучее, и помпезни смотрится. Когда я смотрела вступительный отрывок с Кинси, я даже не поняла, что это происходит у нее в голове. Представляю вам мозговитый ключ, который может открывать голову, и просматривать, извлекать и изменять мысли и знания. Это ж можно все учебники просто взять и закинуть себе в голову и ничего не учить. Но со мной это бы уже не прокатило. Почему? Потому что к 18 годам люди забывают магию. Ну, и это хорошо. Мало ли в каких злых целях они могут ее применять. Лучше пусть дети балуются с какими-нибудь мелкими бытовыми историями. Например, с помощью ключа силы будут разбивать тарелки. Мы же все с вами об этом мечтаем, когда моем посуду, да? Тарелки, конечно, можно разбить и без использования геркулесового ключа, но починить вы их уже не сможете, только если у вас нет восстанавливающего ключа. Он идет в комплекте со шкафом и чинит сломанные вещи. Интересно, а мои пожеванные ручки и карандаши? он бы починил? Жаль, не могу проверить, нету шкафа. Эй, hey, ведь все эти ключи просто разбросаны по всему дому или где-нибудь за его пределами. Вопрос, почему они лежат в каком-нибудь сейфе в легком доступе? Ответ: Потому что предыдущее поколение хранителей ключей Рэндл Лок, Лукас Караваджо, Элли Уидон, Ким Тофер, Марк Чо и Эрин Вос вызвали зло в наш мир, открыв черную дверь и потусив у колодца. Да, дама из колодца, Додж, мало того, что злая-злая, так еще и неубиваемая, ведь она эхо а Эхо Ключ возвращает погибшего, но в пределы одного домика. Элли, которая потеряла своего Лукаса, в которого вселился Чужой, не выдержала и решила вернуть его душеньку в наш мир. Но в итоге вызвала дочь Эхо была заключена в колодце, и при попытке выбраться оттуда она бы растворилась в воздухе. Но есть способ сбежать, использовать куда угодно ключ. Ведь технически тебе не придется проходить через дверь. Поэтому дама из колодца-манипуляторша вынудила Боди принести ей ключ, так как тот надеялся, что зеркальный вернет ему отца. Но нет, это оказалась тюрьма, из которой практически не выбраться. И Тайлер и Нина побывали в злом зазеркали. Жуткий ключ, опасный. Вот ключ перемещения мне больше по душе. Шесть пересекающихся кругов. Он переносит в любое место? Вообще-то четыре, но в принципе да. Тут даже не надо проходить промежуточную комнату, как в сериале «Потерянная комната». Да, с ним можно попутешествовать. Но то, что он в итоге оказался у Додж, страшноват. Меня до сих пор пугает та сцена с поездом и флэшбэчит по Мастеру и Маргарите. Бедный пацан. Мало того, что убили, так еще и отобрали огненный ключ. С него, кстати, начинается весь сериал. Марк Чо использовал его на себе, чтобы Додж не узнала местонахождение ключей. Смотрите, у него даже карта на столе со всеми указаниями. Тут есть и животный ключ. Его упоминания в сериале еще не было. Но в графическом романе он есть. Столько еще ключей нам не показали. Ключ великан, который делает тебя огромных размеров. Беличий ключ. Ключ от игрушечного медведя. Терновый ключ. Ключ к луне. Их куча. Кстати, ключ спичка чисто сериальный. Его нет в комиксах. Додж передала его Сэму Лессеру, когда тот оказался в тюрьме после убийства Рэндала. И он с помощью него сбежал. Возможно, вы посчитаете меня странной. Но Сэм – это мой любимый персонаж в этом сериале. К нему все как-то жестко относятся. Дождь прикончила его, а он случайно прошел через дверь и стал призраком. Он понял, что совершил ошибку и теперь помогает локом находить ключи. Так, во втором сезоне он силами Эльзы указал Кенси местонахождение ключа с крыльями. Шикарный ключ, с помощью которого вы можете осуществить свою мечту из снов – полетать наконец-то в реале. Кстати, хочу отдельно отметить, графика в сериале «Отпадная», да и декорации тоже. Взять хотя бы сознание Эрин Вос. это же жуткая алфея. Так и вижу Терру, которая лианами обвивает Додж. Но роль Терры тут играет даже не Флора, а отдельный, чистый сериальный ключ. Растительный, который Тайлер и Кинси нашли в вазе на кладбище. С его помощью в земле зарыли воспоминания Данкона, младшего брата Рэндалла. Зачем? И это не такой важный вопрос, как тот, как 46 трехлитровых банки поместились в одну сумку. Тайлер и Кинси с помощью головного ключа вернули дяде воспоминания. Но того перекосил, и он стал походить на Хендрика из Нэнси Дрю тайно алой руки. Даже своего дня рождения не помню. Если ты пришла выяснять у меня что-то о моем прошлом, ничего не выйдет. Зря потратишь время. О, моя голова... Она сейчас взорвется. К счастью, они нашли ключ памяти под лавкой, недалеко от школы. И Данкан все вспомнил, и даже начал снова слышать шепот. Он вместе с Боди нашел цепной ключ, который лежал в одной из коробок для кассет в подвале. Вот знаете, в сериале этот ключ применяют как оружие. Либо додж, либо локи. Локи. А вот в реальной жизни, как его использовать? Как Алекс из волшебников из Waverly Place заковать в цепи своего брата и отца и стащить у них из кармана ЗП? Кстати, есть еще одна сложность для сериальных локов. У них нет орлекинового ключа от сейфа, и им приходится искать и замки, и пояса, и шкафы отдельно от ключей. Вот нашли Тайлера Кинси ключ, и что дальше? Хорошо, что Боди внимательный малый, нашел шкатулку, которой подходит этот ключ. Если подумать, очень мощное изобретение, с помощью которого можно управлять людьми. Жуть, правда? Кенти просто со зла взяла и издевалась над Иден Хокинс. Никакой собственной воли. Хотя, если подумать, то все школьное образование — это подчинение кому-то. Хорошо, что есть призрачный ключ. Просто летаешь, никому не вредишь. Правда, можешь допугать до смерти своих родных, когда те увидят твой труп возле двери. Боди, кстати, нашел этот ключ в картине. Его типа держал в руках Чемберлин Лок, прагедушка Ренделла. Кейп пытался узнать у него, как сделать злой-призлой ключ для штамповки чужих, но не вышло. Поэтому пришлось окольными путями заставлять Локов сделать этот ключ. Тут у нас и Данком стал создателем, и Тайлер принял эстафету, когда сделал противоположный добрый-предобрый ключ, который убивает не только зло в человеке, но и самого человека. Спрашивается, зачем ты, Тайлер, проверил это в первую очередь на своей девушке? Серьезно, это же была такая милая пара. Зачем? Зачем вы это делаете со мной, Нетфликс? Джеки через три недели 18, и она не хотела помнить о ключах. Хотя они с Тайлером записали видео, чтобы она знала. Очень печально. Да, это вам не Никелодеон и беру Магических Дел. Где Кайра тоже все забыла и Питер с помощью видоса помог ей все вспомнить. Хотя ключи очень опасные, лучше все-таки забыть. Взять хотя бы ключ от короны теней. Вот вы бы хотели вспомнить этих страшилищ, которые на вас нападали? Боди нашел этот ключ на брелке, а корону нашла Элли. А потом Лукас присвоил все эти находки себе и в образе Додж нападал на Локов. Но добро, а точнее свет, всегда побеждает, да? Хотя, знаете, в любом случае любой предмет опасен. Например, в комиксе есть кусачий ключ с улыбкой, используя который вы или ваш враг может лишиться рук и ног. В общем, вас сожрет монстр. Все зависит от того, как ты используешь предмет, добрых намерений или злых. Ведь использование ключей в спектакле по пьесе Шекспира Боря никому не навредит. Или спецэффекты в фильме про нефропиду, который сняли отряд Савини. Погодите, фильм? Премьера? Как? Серьезно? А, -а, а так что, можно? Просто берешь любой бессмысленный видос, и его можно крутить в кинотеатре. Хотя да, что это я, так бывает. А вот щелчка Таноса, который растворяет книги, не бывает. Так же, как и Огромных Пауков. Хотя они есть в Хоббите, в Гарри Поттере и в Ключах Локков. Необходимо, чтобы вы приехали сюда. Здесь гигантский таракан пытается меня убить. Вы приедете? Ну хорошо, в таком случае я говорю ерунду, но все же. Но все же. Того, кто делает двери на этой планете, надо убить. А, oh, ah, тебе нужна ванная! Да? Эй, мне это чувство! Да, в сериале есть ключ от маленького мира, который нашел боди в телескопе. Он позволяет играть с макетом дома-ключей. Причем макет даже не у локов, а у Джоша, учителя истории, который коллекционирует разные вещи по Мэттисону. Интересно, в третьем сезоне покажут ключ перемещения во времени. Было бы круто. А совиный ключ, который запускает механическую сову, которая может показать путь к человеку или принести какой-нибудь предмет, выполняет мелкие команды. Или, может быть, нам покажут ключ от философоскопа, который определяет категории людей. Ведь если концовка второго сезона повествует о возвращении из 1775 года капитана Фредериха Гидуана в роли Эха, то тут однозначно должно быть продолжение. Итак, магия Добро. Или нет? Тут конкретнее спросите вы, добрый человек или злой? Я считаю, что все люди добрые, ведь злыми не рождаются, ими становятся. Да, Риджина. Кто здесь Вася Карк? Я? Что это? Что это такое? RAAAAAAH